Хэши паролей могут быть украдены множеством способов. Например, при помощи атак с SQL-инъекциями на сайт, которые извлекают хэши из баз данных. Атака с SQL-инъекцией происходит, когда сайт не валидирует входные данные, которые он получает. И по этой причине вы можете отправлять прямые запросы в базу данных. И спрашивать ее, будь любезна, предоставь мне свои хэши паролей. Это наихудший сценарий. Здесь мы видим сайт с коллекцией дампов хэшей от скомпрометированных сайтов. Видим здесь LinkedIn и Harmony, сайт знакомств. Это хэш-алгоритмы, которые они используют. MD5. Не очень хорошо. Никогда не должен быть использован. SHA-1. Тоже неприемлемо. Как видите, даже крупные сайты делают это неправильно. И также представлен анализ. Давайте посмотрим. Спустимся ниже. Основываясь на этом анализе, вы дорабатываете свой процесс взлома. Заметно значительное количество случаев использования слова LinkedIn в паролях. Вы можете использовать это в своих правилах и прочую информацию, такую как длина пароля, набор символов, частота набора символов и так далее. Все это используется для взлома хэшей. Хэши также могут быть извлечены из операционных систем. Если у вас есть локальный доступ к диску, это можно сделать, примонтировав диск другой операционной системе, либо используя LiveCD, который в состоянии примонтировать файловую систему. Здесь у нас пример с Windows. Есть LM-хэши, NT-хэши, NT-LM-хэши для всех паролей этих пользователей. В Windows они хранятся в так называемом диспетчере учетных записей безопасности или сам. По сути, это просто файл. Эти хэши могут быть извлечены с помощью различных инструментов. Вот один для примера. PWDump7. Вот так он выглядит. Буквально дампит имена пользователей и хэши. Хэши затем помещаются в программы для взлома. И я покажу вам их уже скоро. Поскольку офлайн атаки не взаимодействуют с криптосистемой, она не может защитить себя. Хэши не умеют защищать себя. Это всего лишь набор символов в файле. Такая атака может в разы превышать скорость онлайн-атак. Представьте такую цифру, как 100 миллиардов паролей в секунду. Или может быть 100 триллионов паролей в секунду. Это возможно при взломе с использованием мульти-GPU-системы, типа кластера, как на этом фото. Подобная скорость позволяет работать с умеренно сложными паролями и проводить брутфорс, Force, гибридные и кастомные атаки, которые мы разобрали. В кале есть целый ряд инструментов для взлома. В меню выбираем «Атаки на пароли». Есть хэшкат, «John the Reaper», «Off Crack». Есть словари и прочие инструменты. И давайте познакомимся с хэшкат. Итак, для взлома нам сначала нужны хэши. Я скачал публичные хэши с одного из старых сайтов по взлому, который выбрал случайно. Это файл хэшс.текст. Запускаю команду cut, чтобы вы посмотрели на процесс. Видим все эти хэши. Остановим на минуту. Нам нужно взломать их и выяснить пароль для каждого из этих хэшей. Иногда вы не знаете, что это за хэш-функция, или комбинация формирования ключа, которая у вас есть. Можно попробовать воспользоваться хэш-айди с этим хэшем и посмотреть на тип источника. Это список возможных используемых хэш-функций. Но я точно знаю, что это MD5. Мы будем использовать атаку по словарю как часть нашей гибридной атаки. Вот наш словарь. Так он выглядит. Множество типовых слов, которые люди используют для паролей. Не очень большой словарь. А вот команда, которую мы будем использовать. «CashCAD-M» указывает на MD5. Далее список хэшей, словарь и выходной файл. Давайте запустим и посмотрим, что получим. Словарь успешно взломал 22500 хешей хэшей из 548 тысяч. Это порядка 4%. Атака по словарю заняла буквально считанные секунды. А здесь у нас такая же команда, только с минус A1. В хэшкат единица — это комбинаторная атака. Нажимаем S, чтобы посмотреть статус. Видим, что происходит взлом еще большего количества хэшей. Выйдем из программы. Вернемся к этой странице с описанием того, как мы можем добавлять правила. Можно взять наш словарь с входными словами и затем изменить их на другие слова. Первым примером ничего не произойдет, если бы мы использовали его в качестве правила. Можно изменить настрочные буквы, можно добавлять символы, можно дублировать слова. У меня здесь подготовлен файл с правилами. Добавление символа в конце. F для дублирования обратного слова. И двоеточие, чтобы ничего не делать. Сохраним. И мы добавляем в конец нашей команды вот сюда. Минус, минус rules. И файл с нашими правилами. И давайте запустим. Как видите, буквально за несколько секунд. С 22 тысяч до 23 тысяч. В общем, вы почувствовали дух процесса, через который вы проходите, когда взламываете пароли. Поскольку это был MD5, эти хэши взламываются гораздо быстрее. Но если бы была использована функция растяжения ключа, процесс был бы гораздо более длительным. Можно даже попробовать онлайн-дешифрование. Есть ряд сайтов, которые позволяют вам делать это. Зайдите по этой ссылке. Здесь представлены несколько сайтов, которые могут помочь вам в этом. Крупный сайт crackstation.net. Онлайн-взлом на самом деле заслуживает внимания, поскольку можно взять в аренду на небольшой период времени чрезвычайно мощные сервера. Например, на Amazon AWS. Вы можете арендовать их на небольшое время для взлома паролей. Так люди и делают. Это занятие с оплатой по времени. Но если была выбрана правильная хэш-функция, функция формирования ключей, длина ключа и пароль, то, скорее всего, хэш не будет взломан, несмотря на все имеющиеся мощности. Иногда взламывать хэш вовсе не нужно. Можно перехватить его и перенаправлять с помощью релей-атаки. Если вы человек посередине, вместо того, чтобы взламывать хэш, вы перехватываете его и просто перенаправляете, что дает вам доступ к пункту назначения. Известно, что LM или NTLM хэши Windows могут быть перенаправлены вследствие уязвимости в аутентификации. Это можно сделать с помощью метасплойт в Kali Linux. Пароли от вашей операционной системы практически не обеспечивают никакой защиты от кого-либо, у кого есть физический доступ к устройству. Пароль можно просто обойти, загрузив ваше устройство с помощью другой операционной системы и получив доступ к нужным файлам. Для этого можно использовать Live CD, либо просто взять жесткий диск и подключить его к другой машине. Пароли операционных систем даже не нужно взламывать в привычном понимании. Если у вас есть физический доступ, тэш может быть просто заменен, что создаст новый работающий пароль для доступа к операционной системе. И если мы спустимся ниже на этой странице, то увидим Linux в качестве примера. В случае с Linux, вы просто загружаете его из режима восстановления и редактируете в параметрах загрузчика grab эту строку, дописываете вызов bash, перемонтируете корневой раздел на чтение запись и используете команду passwd для изменения пароля. Дело сделано. Для Windows в этих целях выбираете разный софт для восстановления на свое усмотрение. Есть разные программы. Например, эта утилита справится с подобной задачей. Обычно это Live CD, или CD, с которого вы загружаетесь. И даже не заморачивайтесь с софтом, который взламывает пароль. В этом даже нет необходимости. Используйте софт, который просто заменяет хэш пароля на новый. Это занимает всего несколько секунд. Вот список семи бесплатных утилит для восстановления паролей Windows. С MacOS X все тоже очень просто. Можете поискать утилиты для восстановления паролей. По сути дела, пароли операционных систем не предоставляют никакой защиты от кого-либо с физическим доступом к вашему устройству, даже если вы используете очень и очень сложный пароль. Для замедления процесса замены или взлома пароля вы можете добавить двухфакторную аутентификацию для входа в операционную систему. В качестве примера, юбики Поддерживает Windows, Mac и Linux для двухфакторной аутентификации. Но это лишь замедлит атакующих, потому что в этом случае они не смогут использовать традиционные способы. Но обойти эту меру безопасности по-прежнему будет относительно просто для тех, у кого есть физический доступ. Для защиты вашей операционной системы реально поможет полное шифрование диска. В этом случае ваш пароль будет очень важен, поскольку он будет использоваться как ключ для расшифровки вашего диска. Больше об этом в разделе «Ошифрование». Менеджеры паролей — это защищенные хранилища для критически важных данных, типа имен пользователей, паролей, данных кредитной карты, пин-кодов, кодов доступа. И они позволяют вам иметь сильные и уникальные пароли. И при их использовании зачастую вы даже не будете знать своего пароля, потому что вы выбираете рандомно сгенерированный пароль. И пользуйтесь менеджером паролей для подстановки этого пароля, соответствующее поле на сайте. Иногда копировать-вставить, иногда при помощи определенных автоматизированных процессов. Менеджер паролей может блокироваться при помощи мастер-пароля который вы вводите в него. Это открывает доступ, дешифрует хранилище данных менеджера паролей и дает вам доступ к паролям. Понятно, что вам нужно помнить этот мастер-пароль. Мастер-пароль должен быть очень и очень сильным, и при этом запоминающимся. И мы коротко поговорим о том, как создавать сильные и запоминающиеся пароли. Некоторые менеджеры паролей хранят данные на вашем локальном устройстве. Это единственное место, где они делают это. Можете назвать их локальными менеджерами паролей, а другие синхронизируются с облаком, так что вы можете делиться данными между устройствами. Есть некоторые особенные менеджеры, которые вообще не хранят пароли. Они их генерируют. Объяснение чуть позже. Менеджеры паролей — это отличные инструменты, которые стоит использовать всем. Даже несмотря на то, что они создают точку для атаки, это гораздо лучше, чем иметь слабые и общие пароли. Использование менеджера паролей — это менее рискованный вариант, чем использование слабых и общих паролей. А сейчас пройдемся по некоторым из менеджеров паролей, которые я рекомендую. Начнем с менеджера с наименьшей поверхностью атаки, и дойдем до менеджера с наибольшей поверхностью атаки, но с наибольшим функционалом. Как чаще всего и бывает в безопасности, это баланс между функциональностью и безопасностью.